Нулевой пациент с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. По мнению собеседников СМИ, знакомых с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы, сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей. Один из источников Fox News обвинил Китай в самой дорогой операции по сокрытию улик в истории. При этом утверждается, что лаборатория не разрабатывала биологическое оружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов китайскими учеными. Американские власти неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса. В частности, об этом заявил 15 апреля глава Пентагона Марк Эспер который в то же время подчеркнул, что вирус, вероятно, имеет естественное происхождение. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпея потребовал от Пекина прозрачности в вопросе первопричин пандемии. Ранее МИД Китая в ответ на обвинение в сокрытии информации по теме коронавируса заявил, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, в центральной части страны, провинция Хубей. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, вызывающий болезнь, которая позже получила название COVID-19. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.